А ты знаешь, что в Сочи зима наступает через? А, а что здесь в это? Я катался, я катался я в трухе. А я все утро катал. в Сочи зима наступает? Да, суббота. Плюс 18 на плюс 16? На плюс 10. Не, правда, зима наступает. Лютая? Ну вот, какая должна быть. Вообще зима должна была быть в середине января, но в середине января что-то слишком тепло. Ну, 21 градусов вчера ехал по трассе, там остановка стоит. И написано, что вот Сочи плюс 27 градусов. <къех> Ошалеть да. Так, в общем, давай сегодня по старой избитой теме, когда вот уже мозоли на, на языке. Давай про фрейти фонари быстренько. Звонить не будем, ничего показывать не будем, просто расскажем для тех, кто не знает. Давай только быстро ложимся 10 минут. Вот, ну, больше. Ну, по рыбому. Да. Да, вот это, и, и все. Давай знаешь, как и да. Всем здрасте, всем привет. Пока. Все, всем до свидания. <смех> Давай, ладно. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, не забывайте подписаться. Вот поставить... здесь есть столбик, друзья, лайки, колокольчики, уведомления. Вот здесь, да, подписочка. И сразу же, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Да. Друзья, сегодня хочется поговорить на, знаете, такую избитую тему, которую уже, даже, знаете, иногда и не хочется говорить, но, тем не менее, в силу своей Своих обязательств приходится потом говорить, людям растолковывать Это все-таки э, старые добрые э, фейки фонари по да, Авито, на СА, на банклик на всех-всех площадках э, Они у нас до сих пор встречаются Самое интересное, вот самое интересное это то, что э, эти фонари стали умнее они стали хитрее и проворнее. Да, потому что если, допустим, раньше там, смотрите 80 метров хаятия с ремонтом, все с дизайнерским там, последний этаж, и там мой в пределах 8, -8 500, там 9 миллионов, то сейчас а, фонари стали немножечко м -м, другие. это те. Посимпатичнее, как... да? Не не, не, не, не, не то, что посимпатичнее, это, возможно, реальная квартира, это, возможно, реальный комп, ну как бы он и есть, реальный комп. Но комната. ты туда не попадешь, и фактически, но... Ну, ее просто делай, знаешь, как <свят> делай вот, вот прям вот на пол Федора, на там на два, там три миллиончика подешевле. То есть не лютый вот этот э, фонарь, когда там, допустим, рыночная стоимость там, стоимость, там 150 миллионов, а вам там предлагается 8-10. Не, не так. Это, может быть, даже реальная квартира или нереальная, там может давно уже продан, там неоднократно. А -а на вот 2-3 миллиона. миллиона в вот общем, квартира нет? будет на рынке э, фактически стоить 10 миллионов, пока а вот, будет стоять 7 миллионов рублей. Ну да, да, да, примерно так. Вроде бы плюс-минус кажется так, а когда будет о, блин, собственник поднял цену, потому что вот сейчас спрос, эту квартиру смотрят постоянно. Давай пойдем на другую квартиру и начинают предлагать э, непонятно что. Но э, проблема еще и не в этом. Проблема в следующем. Мы все прекрасно осознаем, то есть, когда человек заходит у нас на авито, он э, смотрит, нашел объявление. Да, там висит какой-то, вот, я не знаю, там фонарь висит. Э, и все смотрят на пользователя, да, то есть на того человека, кто разместил этот фонарь. И самое главное, когда объявление создано и что у этого человека. А какие объявления он еще... ну то есть Какие как бы уже закрыты, какие, да, то есть то, что еще активное. Как правило, они знаете, что делать? Раньше это как было? Допустим, есть компания, у них там 500 разных объявлений, все с фонарями, все ясно понятно. Заходишь, но ну, если там плюс-минус разбираешься, понимаешь, что это Сейчас, друзья мои, сейчас стало намного все веселее, интереснее. У него что там продается, помимо этой квартиры? Квартира продается какая-нибудь там зимняя резина или летняя. Покрышки, сковородка, Но, Сковородка, машина и, и может быть, какие-то там детские вещи, коляски, ну, все что угодно. Ну, какая-то такая там домашняя утварь. То есть сделали сборную солянку и воткнули одну квартиру. Но а само, ты... самое главное, знаешь, надо смотреть, когда создан этот аккаунт. А, да, а ты сидишь у себя в регионе, такой думаешь, слушай, ну, нормальная квартира, ну, вроде бы цена, вроде бы локация, вроде бы все замечательно. Ну, вот Заходишь на пользователя, понимаешь, слушай, ну, скорее всего, собственно нет. Он еще возьмет, где-нибудь разместит какую-нибудь коляску, там детскую, и все, но ну, ты понимаешь, что, ну, 100% собственник, он не может быть не собственником, а, и, понимаете, самая, самая главная проблема в том, что это действительно похоже на реальность, это похоже на реальность, но толку в этом никакого нет, Давай. И когда вы звоните, вы, допустим, ну, все, хочу квартиру, я прилетаю в Сочи, вы прилетели, а квартира не получается, ценник какой-то квартиры, даже если она есть, он вырос автоматически на 3-4 миллиона вверх а если не получается с этой квартиры вас повезли в другую и прихлопывают там, куда вы вообще не хотите, потому что вас там вообще не слышат, вас главное зацепить, эта цель зацепить. У нас в Сочи Авито, Дом Клик, но это не работает, это просто как, это как приманка, как наживка, как червячок, вот так как болтается, понимаешь? Да, там единственная задача, вот единственная, самая первая задача, это получить ваш номер телефона. У них, смотрите, что там происходит, у них стоит Авито Про, это проплачено компания, то есть там есть квоты, то есть они выделяют квоты на все. Все эти фонари э, фейки и м -м, зачастую такое бывает то что когда вы звоните по этому фонарю трубку никто не берет да. а, а еще знаешь по можно определить вот когда ты звонишь и гудки такие будут как будто ты за границу куда-то пошел потом раз гудки меняются но трубку никто никогда не возьмет и вам обязательно перезвонят за скажу вы интересовались да вы вот да, да это происходит смотрите вы лазите по Авито, у них фиксируется ваш номер телефона и объявление, по которому вы перешли и позвонили в Авито ПРО. То есть он потом, условно, вечером заходит в Авито ПРО, смотрит, вот такой-то позвонил по такому-такому объявлению. И себе вот эти номера выписывают и потом через 2-3 дня начинает вам без остановки долбить. А потом вас начинает штудировать просто вся огромная компания, где там 200-300 человек, и вам все начинают звонить. Да, и по итогу вы... Как бы уже это, про этот фонарь забыли, даже уже забыли, где тыкали, где звонили, где писали. Один звонит, второй звонит, пятый, десятый, вы потом с него труп не берете, он передает своему коллеге, и вот происходит такая сборная солянка. Это как раз про то, что э, не стоит вестись на все эти истории. Я, собственно, почему решил сегодня поднять э, эту тему. Все просто. Перед тем, как я приехал на работу, я ехал э, в офис, созвонился с одним покупателем. Он новенький, э, у него нет опыта приобретения недвижимости в городе Сочи. Разговорились, он говорит, хочу морской симфонию с ремонтом взять, я такой, ну, хорошо, ну, хороший объект, да, хорошее намерение, ну, в ипотеку хочу взять, его ну, замечательно, все, отлично, давай тогда работает ну, говорит, ну, за 4 миллиона хочу купить, я говорю, стоп. Я говорю, какие 4 миллиона? А ты где такую цену увидел? Mm. На Авито, на Авито ну, Авито да, на Авито, говорит, увидел такую цену, говорит, ну 4 миллиона, это ну, говорю, слушай, ну давай так, вот по-честному, говорю, уже устал об этом говорить, это ну, 1051 10, это Черновуха и в районе 14 миллионов, а ну, ну, да, говорю, в районе 14 это будет с ремонтом. То есть от его ожиданий плюс 10 миллионов. Ну так вот, если по-честному. Да, поэтому.. Ну, понимаешь, вот человек, который находится в своем регионе, конечно, он рынка не знает, и он верит во все вот эти красивые картинки, он верит во все вот это. А верит, верит знаешь, почему? Потому что у нас вся Россия, все регионы, все областя, все работают на Авито, на Авито, на ЦА, на это нормально ну, для каждого. Но я тебе так скажу, что за 4 миллиона где-нибудь там в центре России квартиру можно купить с ремонтом, пусть но, почта такая. Там и фонаря. Плюс район, плюс-минус как бы неплохой будет, но в Сочи за 4, за 5 миллионов в морской симфонии в жизни. Жизни никогда не купить я уже ну, не говорю за морскую симфонию вообще то есть у нас как быть сочи это совсем другое государство чтобы здесь понимать и найти квартиру но ну, я считаю нужен какой-то свой доверенный человек который покажет расскажет выйдет на видеопрезентацию, видео онлайн и вам он покажет Да, вот он дом вот эта квартира вот столько-то стоит то есть реальные цены не какие-то вас вводят в заблуждение потом вы знаете такие растаяли и думаете Вся! И еще Квартирка да, за 4 миллиона. Да, и еще самое страшное, что получается, то есть вы лазите на бито, смотрите фейки, да, то есть ну, плюс-минус в них верите, потом вы оставляете заявку где-нибудь. И вам, ну, скорее всего, если заявку оставили, ну, ну, процентов, наверное, ладно, 70%, что попадется нормальный агент, ну, скорее всего, он будет новенький, но тем не менее. И Он вам будет говорить нормальные рыночные цены. И у вас получается каша. Здесь 4, там 14 кто кого-то здесь подналюбливает. Я вот, ты, кстати, за кашу сказал, вчера разговаривал с человеком, человек вообще новый, не понимает в Сочи ничего, в рынке не понимает, говорит, мне один звонит, второй звонит, третий звонит, у меня, говорит, у меня уже сборная солянка в голове, а я квартиру нашла, говорит, там, за 5-6 миллионов такая квартира хорошая, с, с видом на море, с да. ремонтиком там, со всеми делами, я говорю, стоять, какая квартира? И они, говорит, они мне начинают пихать все, все подряд, А та, да Я, знаешь, как говорится, от резинки до батона, <свят> я говорю, подождите, они вас не слышат, их цель просто, главное, вот вам что-нибудь воткнуть, зацепили вас на фонаре и вас куда-нибудь там приткнуть и забыть за вас, просто использовать вас как кошелек, она говорит, Ваня, они меня просто, ну не слышат, мои вот пожелания, мои хотелки, что я хочу, поэтому, друзья, не, не нужно обращаться, не забивайте себе голову, вот не устраивайте, не устраивайте себе сборную солянку в голове, вы сами от этой каши запутаетесь, и mm -hmm. она мне потом говорит, блин, я уже не понимаю, где хорошо, где плохо. Я запуталась в рынке, вдруг меня кинуто, вдруг меня бросят. <связывается> Страшновато. Страшно. Страшно. Ты представляешь, человек говорит, я... Хочу приобрести квартиру, останусь без квартиры, залезу в какое-нибудь болото, пусть это будет вдруг какой-то долгострой, отнимут квартиру и короче не все. Ни денег, ничего. Ни денег, и, да, и моя жизнь пошла под откос. Я говорит, все, я уже боюсь вообще заходить в это Сочи, я уже не переживаю. А ко мне пришла она по рекомендации, ей человек порекомендовал, говорит, вот иди сюда, здесь надежные руки и все, и можешь довериться максимально. Я с ней, наверное, минут 40 разговаривал вчера. Она мне всю душу изложила, все рассказала, что сказал, говорит, Вань, может быть, я тебе столько ерунды всякой наговорила? Ну, сказала, как есть, потому что, говорит, у меня в голове вот такой ковардан знаешь, как это? Как после? Я еще знаете, что замечал? ямки. Да, была такая история. Сам лично наблюдал, как агент скинул покупателю, вот смотрите, скинул покупателю Сочи Парк, фрукты, фрегат, моне. То есть, я к что это те объекты, которые не находятся в одной категории. То есть, это разная история. И если, допустим, мы какой-то определенном в, в определенной нише говоримся да то есть подбираем объект для нашего покупателя мы ему скидываем ближайших конкурентов допустим там а если там ну там пошли дело пошло дело на апартаментом на фрега там мане волна там санпик ну то есть такие которые находятся плюс-минус в одной категории они а сборную солянку делаем потому что мы прекрасно понимаем если ты начинаешь человеку показывать просто весь рынок здесь там тут там и все и получается какая-то каша здесь проще а, дать готово решение ну. и, и сказать давай мы Uh, уже пойдем туда, где действительно тебе подойдет Чем будет лазить по всему рынку И один клиент сюда придет Ну да, но у нас больше 30 тысяч разных вариантов И просто если человек хочет квартиру для жизни Это конечный покупатель Тогда ему нужен только квартирник Ему нужны квартиры для жизни Если он хочет инвестировать, это другая ниша Если он хочет зайти в готовый проект Это вообще третья ниша а если хочет куда-то зайти с Коплована и как бы ждать, это вообще другие проекты. Ну, не нужно выглядывать это, рассматривать, что-то искать там на Авито, Цане, без разницы хоть где. Как бы вам там никто не напишет красиво, прозрачно, это ваш вариант, здесь будет там такая-то маржинальность и пошло-поехало. Нет, друзья, такого в Сочи не работает. Да, и э, все-таки самая основная проблема э, вот этих... Э, Крупных сайтов, да, по поиску объектов, там, Авито, Циан, все-все-все. Самая главная проблема, корень проблемы в том, что у нас вся Россия сидит на этих ресурсах. И плюс-минус там, ну сейчас там, ну какие-то честные объявления. Честные везде, кроме Сочи. Почему в Сочи фонари и фейки? Ответ тут прост. У нас основная аудитория покупателей это иногородние. Ну как вот он сидит у себя там в Сургуте, ну как он узнает то, что это фейк, если он человек новенький. Да, и все, кто хотят купить не объект недвижимости, неважно в каком бюджете, у всех а, основная задача купить прям вот, вот море, и вот там первый дом стоит прям у тебя. Он, там, ты вышел и через минуту просто наступил Просто чтобы уже, уже просто за сразу в море зашел на набережную. То есть, а, я знаю, как происходит... Так скажем, тренинги для агентов недвижимости, в агентствах недвижимости, там говорят, то, что, слушай, ну вот они сидят там мечтают, вот море, вот квартира, и вот здесь фейк свой лепит, ну реально такой есть, да, да, и вы что начинаете А делать? еще картинки красивые, обязательно, взятые из Турции где-нибудь, и вот с видом на море, шикарный, да? обязательно, шикарный. да. И, а, а вы, в свою очередь, что делаете? Вы ведетесь на всю эту историю, вы заходите на Авито и открываете а, карту там же но по карте, там, как стоят, там, а, с предложениями, и самую первую квартиру возле, возле моря. Я сам лично общался с одним человеком, не буду называть его имя, по не важно. А, они что делали в свое время? Они в основном продают жилые помещения на Соболевке по кривым документам, там где строятся без разрешения, ну вот эти само, самопалы, самостроя. Они размещали в свое время фонари на Александрийский маяк за полтора миллиона. Это я говорю не про сейчас, это было два года назад. Они размещали э, фонари на Александрийский маяк полтора миллиона Квартира не кислая. Это самый дорогой квартиры. Ты смотришь на Александрийский маяк, а просто переезжаешь на Соболевку. И да, и, на и, причем, и ты причем переезжаешь на Соболевку метров 15-20 и без документов. Где вообще ни около, ни, ни миллиона. Ну, полтора миллиона. Входа бедно досдается. В общем, друзья, не ищите себе приключений. Я понимаю, что большинство из вас живут в своих городах, не знают Сочи, не приезжают, давно здесь не были. Хотите переехать в Сочи, есть мечта, желание, возможность, может быть, вот опустенкая, но ее нужно как-то развивать. Но, чтобы не найти себе приключения, то есть, знаете, как часто бывает такое, что у нас... Сидит покупатель, мечтает, мечтает, год, мечтает, два, мечтает три, мечтает, потом заходит, он все, нашел. А -а -а. И прям вот просто на подарок судьбы он такой, ну вот лишь бы вот ну, не ушла, лишь бы вот все не ушла, вот хорошее предложение, все мне нравится. Да. Друзья, давайте будем реально относиться к вещам, к рынку и к себе уважительней. Потому что у нас основная масса каких-то прям ну мега горячих предложений. ну так, если по-честному, она разлетается в рамках, так скажем, узкого круга, там, инвесторов, там, покупателей, с кем постоянно работаем. То есть, если это новики в городе, естественно, мы со своей стороны дадим хорошее предложение на сегодняшний день. Но не надо рассчитывать то, что там какие-то ребята, какие-то молодые, там, с каких-то крупных агентств недвижимости. Выложили горячее предложение на Авито, и пусть оно болтается где-то в воздухе, а мало ли... Кто-то да, чуд, да, чудо не бывает. Вы лучше, знаете как, если там а, по какой-то причине там, вы работаете с другими агентами, ну просто хотя бы нам позвоните, проконсультируйте. Мы всегда ну, говорим, да, позвоните. Да, ух, ты ух, просто, ух, ну ух. ты сделай звоночек, Мы ну, не хочешь звонить, там, напиши в WhatsApp, ну там, братан, слушай, все вот это. Что скажешь это, за этот комплекс, да, да. за этот район, за эту локацию, и вообще, может ли стоит такая квартира в этом комплексе? Да. Мы всегда дадим вам э, самую объективную да, информацию. Но... А вот у меня недавно, вот у меня Ирина, есть стул, и мы все квартиру и подбираем уже месяц подбираем, чуть побольше. Я ей там, знаешь, там 25, 30 метров там, 28, 27. А бюджет там, ну, такой не сильно большой. Она мне звонит, говорит, слушай, Илья, я, я как, ни с кем не работаю, говорит, ну, и даже заявки нигде не оставлял, ничего не делал. Она, надеюсь, ни с кем не работает. Звонит мне риэлтор, направляет мне предложение, дом здесь на Пластунке, знаешь, на сколько? 100 метров даже с сквозь, за 9 миллионов дом здесь на Пластунке, на mm -hmm. Я говорю, Ирин. Ну взрослый человек, ну хватит сказки. И сам главное, то есть она знает рынок, она знает Сочи, она сюда постоянно приезжает. А человек скинул за 9 миллионов, она поверила, говорю, Ирина, пока. Постоянешь, позвоню. Ладно, друзья, будьте внимательнее. Лучше, знаете, от того, что там вы нам напишите, там, какое-то сообщение, отправите голосовушку в WhatsApp, хуже никому не станет. Но тем не менее, вы хотя бы для себя будете спокойнее приводить информацию. Да, мы скажем, да, да, нет, нет, по комплексу. И там, если хотите работать с вами агентом, ну пожалуйста, работайте, но вы хотя бы просто ну проконсультируйтесь. Просто мы вас можем сориентировать очень быстро, нам буквально услышать от вас информацию, услышать ваши вакансию, да, да ваше просто... пожелание. Мы можем среагировать буквально за 5 минут и дать вам уже готовый вариант. Просто мы это заработали уже годами на большой-большой практике, а не так, что «А давай-ка человека сейчас подзаду». «Чего это такое у тебя там?» Кески или дордочки, а?» В общем, друзья, давайте. давайте потихоньку закругляться, будьте с нами. И только с нами. И будьте за нас. Да. да. Все, Мы за вас, а вы за нас. Вы Все. Всем до свидания.